Завершили изготовление электролизного газогенератора S600ACS-2. Газогенератор был изготовлен для компании из Санкт-Петербурга InterCelt. И сейчас небольшой обзор о его работоспособности. Газогенератор отлично подходит для сварки, пайки, обжига или плавки различных металлов, как черных, так и цветных. А также газогенератор подходит для термообработки а, пластмассы, а, различных видов дерева или для плавки стекла и кварца. А также газогенератор прекрасно подходит для работы в паре с конвейерными линиями по запайке а, ампул с медицинскими препаратами. Газогенератор S600 подходит для продолжительной и достаточно тяжелой промышленной работы. Время непрерывной работы газогенератора не менее 3-4 часов, после чего потребуется кратковременная остановка для добавления воды. Максимальная потребляемая мощность газогенератора 2,5 кВт в час. Номинальная производительность не менее 600 литров газовой смеси в час. Друзья, мы занимаемся разработкой и изготовлением на заказ а, газогенераторов различной производительности от 300 литров газовой смеси в час до 5000. Вот такие модели газогенераторов в стационарном корпусе и с жидкостной системой охлаждения мы производим в различных модификациях. Это может быть газогенератор с номинальной производительностью 600 литров газовой смеси в час, модель S600, либо его более мощная версия газогенератор S900 с производительностью более 900 литров газовой смеси в час. Если вы заинтересованы в подобной продукции, пожалуйста, обращайтесь по ссылке, которую я оставлю в описании. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.